Ah! You cannot let her plant. All right, I'm going in. What about the hostile? I wouldn't worry about her. Are you certain? One hundred! I got this. <sighs> <sighs> hey control. So about the package.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 Стреляла первой. Первый? Поэтому ты выстрелил в меня. Эй, чего молчишь? Теперь будешь меня игнорить?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 джо осторожно ты нашла спайк похоже на ты Вайпер, смотри. Он выкачивает радионит из окружающей среды. Как его обезвредить? Вот этим. Нам нужно радионитовое ядро. Я разберусь. Феникс, стой!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 вот. Скорее, скорее! Сардамт. Энергии мало. Его нужно перегреть. Дай сюда.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 Ха, весь день бы так развлекался. Поздравляю! Гроза тренировочных манекенов. Чего? Как ты меня назвал? Хаю, да я что тут рекорд поставил! Ничего ты не поставил. Набрал столько же, сколько я здоровья. Лучше сыграем в игру, где боты стреляют в ответ. Ну давай, я в любой игре отожку. <къех> Партийку в шахматы? Ну нет.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 Как же я им горжусь! А я теперь сказочно богат. О, надо было шахматы выбрать. <победа>, Победа требует жертв. А это явно не твой конек. ребят устроим ему. Этот бот мне куртку должен. Поиграли и хватит. Возвращаемся. Наковальня? Серьезно? Ну а что, я пламя, ты сталь. Звучит же. Стой, подожди меня. Что ж ты так быстро ходишь? Может, огнекот тогда? Или мегамеха? О-о-о, стильный экспресс. Вот, придумал. Мастер и тостер. Ты в курсе, что я запрограммировал тебя убить. Ну ты чё, последний неплохой убью. Mm-hmm, <laughs> hmm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 Ну и где же мы прячемся? Так-так. Усиленная сетка, плазменные сенсоры. Аккуратней. Эта штучка недружелюбная. Сказала же. Совсем не Ты уже поняла, кто за нами охотится? Я спрошу! <Стурган> у тех, кто выживет. Инсектус. Рейна, мирок у них отстой. <Стурган> Кей Джей, тут везде эти придурки. Давай быстрее. Не он! Паразита беру на себя. Ищите остальных. Так, я серьезно. Я почти <свистит> все. Не умирайте, еще минуточку. Есть. Загружаю координаты. Так, что тут у нас? Стабилизатор реальности, гидропоника. Приснение? Да это не оружие. Это система жизнеобеспечения. Рейна. Я здесь. я здесь. Ты слишком предсказуема. Да ты что? Давай я тебя удивлю. Идите сюда. Я знаю, как вернуться домой. Вы повредили мой костюм. За это я вас убью. <свес> Прости, а где Рейна? Рейна, слышишь меня? Нальма порунальма. Нальма. Ты мне помешала. Уходим, пока не погибли. Это что? Мы? Нет. Вот это мы. Ты меня на точку танка. мы скоро будем. Что? Получается, мы не клёвы? Half of it. I got dreams of looking on, working on Why is that complaining? Nothing yeah. feels like how it feels To know these things are down my head The weight of everything And everything's just straight Sometimes I'm trapped inside and I don't know what I'm gonna do But to take on the world Is the only thing that we know Really praise if I agree If you get this sky. or you go outside